расскажите пожалуйста про гору кайлас как, какая она скрывает тайны слышала что к этим людям тайнам люди не готовы расскажите пожалуйста есть на самом деле существа феи с крылышками которые общаются только с избранными да такие существа с крылышками бывают они обращаются с избранными но не нужно к ним как бы не нужно феи, вот такие существа с крылышками они охраняют детей они дают детям возможности становление, оставаться всегда в детстве как бы является заботливыми вот такими ангелочками С взрослыми они не работают взрослые их видеть не должны дети их могут видеть В случае если взрослые видят могут быть агрессивными ну хорошо по поводу горы кайлас если под горой кайлас что-либо что-то что может шокировать людей живущих на планете земля скорее всего да больше чем нет скорее всего да больше чем нет если